Данное видео создано в развлекательных целях, все показанное сегодня пользу брови. Штребух. Всем привет, ребята! С вами Штребух, расхититель помойки. И я накрыл сытный стол из помоечки новогодний. Сегодня ко мне приехал в гости Кирилл Мост. Ссылка на его канал в описании. Также приехал конкурент Штребуха. У него так канал называется. Ссылка в описании. Также ко мне приехал подписчик. Зовут его Андрей. он приехал... Из Алтайского края. Из Алтайского края он приехал. И он никогда не пробовал еду из помойки. Да ладно? Да. Сегодня мы будем его посвящать в это дело. Будет очень классно. Но мы втроем эксперты. Помойки расхищаем очень мощно. Помойка Ковик. Раз было? Такое бывает очень редко. Первый раз в жизни я накрываю стол прямиком из мусорного бака. На а я в этом помогаю. А. И я Это Кирюха принес для разнообразия. Так, да? ладно. Это у вас сегодня столько ну, алкоголя? Это да. Это... Мы вас, по сути, да? У нас я много половину... алкоголя. Вот э, но... я много туда. всего. У меня дерьмо. Ребят, я думаю, что надо начинать дегустацию вот с этой еды. Потому что здесь очень много пачек. Это готовая еда от бренда Lever Kitchen. Приятного аппетита! Спасибо. Это вдохе Grow Food здоровой пищи, да. которой для похудения люди. Держи тебе носят. А давайте я вам расскажу, что сделать. Давайте ну, просто знаю, разыграем. Но Ой, вот так, то, что возьмем. Давай, ну дай бог не Я открыл, да. вообще хрен пахнет. Ты уже открыл Я не да. а я... Давай. Давай. Давай, один, два, три. Три. Опа, Тебе На твой вкус. Один, два. На твой вкус. Ну, да. Кирилл, а у тебя тут что? Да у меня картошечка, салатик. Мне все очень нравится пока что. Ну, неизвестно, как она. Петрушечка. <как> знаю, Слушай, или... оно пропало уже точно. А можно я понюхать? Ну, можно да. я понюхаю? Я в этом деле специалист. О-о-о! Ну, здесь, дожью. возможно, да. Ребят, смотрите, а вот оно надутое. Оно надутое. Посмотрите. Ну, но здесь нормально что уже... Здесь все пахнет вообще отлично. Дирова, нет. Нет. Так, нет, да. У тебя кальмар? У а ой, это а курочка. Что? В общем, у тебя спагетти... Так, давайте ой, раз, ой. рассказывайте, ну, спагетти, ребят. Спагетти, так, подожди, блядь, ёбаный. народ. Мы взяли каждый по блюду. И сейчас э, мы будем оценивать это и, и блюдо из помойки. Кирюк, ты первый. Что у тебя? У меня спагетти и курочка. Спагетти пропало, но курочка выглядит офигительно. Это перец, какая курочка? Ну или перец, но тут курочка тоже есть. Где? Вот курочка, вот это же курочка, да? А, она фурширована. Вот. А, я да, понюхала. В курочка не попала, в пакетчу попала. Дай понюхать. Да -да. Увы, увы, полного ужина да, не получаса. Ну Подожди, так это сказал? Вы... Ребят, это вообще тыква. А у меня, друзья, белково-ореховый батончик. Я его открыл. Он очень сладенький по-любому. И пахнет восхитительно. И ты готов это попробовать? Я это уже ем. Да -да -да. У меня да -да -да. хорошая, вкусная... Я думаю, что тебе повезло, потому что мне точно не повезло. А что? У тебя? Мы переходим к моему блюду. Я вскрыл его, нашел здесь соус и тухлые овощи. Спаржа. Ну и я не знаю, что это. Давайте я попробую все-таки. Нет. Это прокисшая фигня. Андрюха, что у тебя Зеленый салат – это все, что я вижу. Оценивай. Пахнет гнилыми овощами. Не думаю, что это как-то можно кушать. Это, это очень. Оно липкое, во-первых, и говорю, да. Листья салата довольно-таки неплохие, но, но соус, не скорее всего, испорчен. И кусочки да. мяса совсем липкие да. и совершенно непригодные да. в пищу. Ну, и получается что? Бери следующее. Я вам сейчас сразу же все следующее отдам. А теперь берем еще по блюду. Еще по блюду? Вот, мне меня вот У меня торт. Все, давайте теперь против часовой о, стрелки. стрелки. Начинается Андрей. Да, я больше всего да. хотел торт. Так, у меня теперь кебаб, кебаб с йогуртовым соусом. Выглядит уже лучше. Но бахнет не очень. Дай-ка я понюхаю. Угу. Не стоит. Не, плохо. Убери, давай давай сюда. Не отравись, мужик. Это плохо пахнет. Переходим дело ко мне. У меня дела обстают намного лучше. Это чизкейк. Ну, ты сначала понюхай, я... потом уже утверждай. Но пахнет шоколадом. Это довольно-таки неплохо. А кто-то здесь вообще нашел срок годности? Вот я не могу нет, найти. Нет, 26 -ое, 12 -ое. Ну что там? Он очень вкусный, вкусный. Сладкая, вкусная. Владос, ты как ну, организатор этого Нового Года должен опробовать. Свежак. И я тебя не обману, ты не М -м. отравишься. Потому что Ой. это норм. Это да. единственная норм тема. Это балдеж. Да. Это у балдеж. меня, ребят, знаете свежак. что? А а у тихо, ты? а у тебя что? Ребят, у меня рулетик картон блюз с грибным соусом и крупиный ну, микс. Вау. Фу, но бахнет не первой свежестью. Что, Пахнет серьезно? ужасно. Да. Ну так не особо, да. Ужасный ну, запах. Ты хочешь искать. сказать, что это крученые рулетики из курицы или свинины? Ну, я думаю, да. Вот на вид это крученый рулет. Может есть что получше, да. ребят. Но я его не буду есть, потому что... Опасно? Опасно. Ну, я... так, подожди. Я, кажется, принюхался. Ну, так я У -у -у. тоже хочу попробовать это дело. Нужна термообработка, ребят. Да, да. Но, в принципе, съедобно. Все верно, все верно. Не, не, ну, на Новый год слеться. Ладно, давайте перейдем к Фроду. где больный. Чё, он потерял уже. Ну, на, на. ну вот это вот давай. Я не знаю, что мне передали какую-то посылку. Но здесь какой-то ну, ну, буквы брод. Это с нишей Да, я вижу, что яйцо, ребят. Ну, ну пахнет яйцом. Ну, хлеб есть. яйцо обычно. Ну, но я не чувствую ничего плохого. Ну, а есть, что, ты чувствуешь, что то Ну, подозрительно, Подозрительно, но не смертельное по сути. Это мы потом узнаем. Но да. мы будем в принципе. Это, это достаточно быть. съедобный блин. Но по принципу надо по любому. А что там у тебя? А что у него там? Подожди, а где он? ты взял? Не не не не. Да, да зачем в эту стопку ебаную? Вон у нас какие козы. Куда ты так все наливаешь? Да что, продезинфицируется. Сейчас, ребят, мы будем брать еду по очереди. На свое усмотрение. Я вот присмотрел вот эти вот роллы, которые я находил дня два назад. Ой. Кирюх, теперь бери ты. Ну, я сосиски хочу взять. А меня скумбрия вон та привлекает. У меня скользят руки, я вообще... Давай я открою. Да да вот, блядь, вот нож стоит. Блядь, давай я сам. Ш я... Ну, я думаю, возьму колбаски вот этой. Потому что я больше не знаю, что вот это взять все же из помойки. А она тоже из помойки? Конечно. Да, а -а -а. она пахнет-то, понюхай, какой запах. Я пахну. Кстати, ну пахнет копченым, но довольно-таки с каким-то душком. Копченый душок из помойки. Ребят, вот эту колбасу и сыр я находил в одном Слушай, месте. Аккуратно, аккуратно с ним. смотрел, нож взял. А, ты как в ресторане хочешь... Попробовать уже стухшую рыбу с палочками. <с ну, полей, полей вот так. О, как вкусно. У меня ролл развалился, ребят. Потому что он стухший. Как а же собаки едят сосиску? И я тоже буду есть сосиску. Там внутри сыр. Это сыр. понятно, но вот это ветреная тема. Ты попробуй вот эту ну, рыбку. Можно? Вот на меня смотри, выпрямись. Роллы не первой свежести. Можно, конечно, протянуть педали, но довольно-таки съедобно. Внутри хорошенький мягенький сыр. Филадельфия. Да, сверху лимончика кусочки. А торт ты приготовил. Ну, для чего под конец? Это на потом, на десерт. С Новый, ребят. Сосиски. Ты нас поздравил, или сосиски? <смех> <смех> <смех> как вкусные да, сосиски? Давай, да. говори про сосиски. Ну, блин, ну что ж говорить? Сосиски нормальные, сойдет. Я не знаю, что сказать. Ну, никак в магазине. так то не особо. Ну, блин, ну никак в магазине, я не знаю, что сказать. Ну, я голодный, типа, все такое. Я не видел, что в магазине есть. Я видел, что здесь есть. По сути, ничего не понимаю. А тут не надо. Пойти. А тут не надо. Подошла очередь ко мне. Моя, моя, мой выбор стал на Сумбрии. Какой срок годности? Сейчас посмотрим. Но на самом деле мне в очередной раз попадается. До этого пирожное было самое вкусное. А сейчас и рыба. 11-10-2020 год. Да просроченная уже давным-давно. Но что будет соленой рыбой? Ну ничего и страшного. Нет. Yeah. Очень вкусно было все. <свес> <свес> ну, подошла моя очередь пробовать. Ну, пахнет съедобно вполне. Ты очень маленькие кусочки да. откусываешь. Я осторожен. В принципе, нормально съедобно. С ней ничего абсолютно не произошло. О, Два, это нет, лишнее, это меня, лишнее. Блин, я, я боюсь, когда он за нож берется. Я такая же... ой, ой, ой Так, ну, по-видимому, поживы. Mm -hmm. mm -hmm. Ну, по-видимому, По-видимому, поживы. По-видимому, по по по ну, mm -hmm. ну, вот это нормальная тема, кстати Ребят, ну раз такое дело... Раз такое дело. Пора дезинфицироваться. Здесь есть у нас из помоечки 4 фунфырика. Как раз нам на четверых по фунфырику. Сейчас будем их дегустировать. Тверская. У меня вишневый варик. Тверская? так? Тверская настойка. Как у Фрода? Тверская. Ставит равник. Оу, пахнет очень вкусно. Так, все, сейчас он первый дегустирует. Вот. Никак не Вот. Пойдет. Мне меня... даю эстафету Не знаю, кому. Мне. А, вот так Можно. Вот. Но я уже не вижу. А где напомнишь это? А в... в Твери, наверное. Давай, конечно. Ростверская настойка, значит. Так, у меня вишневый варик. Классный вариант, бесплатный пробуем алкоголя здесь 21 процент ну как бы довольно таки немало да. по сроку годности хер его знает и вообще это компоты пить никому не советую а ты чем обычно закусываешь Ну такое крепкое довольно таки это не крепкая 21 процент но для меня это крепкое. как крепкое вино у меня тверская такая же настойка горькая как и у фроду Yeah. Yeah. Я попробую, но закушу, наверное, тухлым сыром. Yeah. Довольно-таки крепко. Yeah. Опять он за нож взялся. И настолько очень приятная. Закусить-то чем-то надо. Ну, тогда. Антох, блядь. Какой день? Ты серьезно? какой день? У меня болезнь. У меня старый травник. Я ни у кого тут такой не встречал. Такой не было еще. Будто первый открыватель. Довольно сладенько, несмотря на то, что тут 40 градусов. Я 40. хочу еще пожрать. Как 40. Влад сказал, что там 13. Ой, 20 градусов. Это у меня 21. Я же а сказал, а у него 40. А 40. 40. Так и у меня 40. А потом... Ты будешь закусывать чем-нибудь Из спомоешь. А ну, сладненько. Я тут сижу, он а отлипаю. Очень изумительно. Я ее пожарил. Посмотрите, как смотрится офигенно. Это слабосоленая форель от бренда ⁇ Русское море ⁇ Пожалил я сюда примерно 5 вот таких пачек. Было их в итоге штук, наверное, 20. Срок годности до 19, 12, 20 года. В принципе, пусть она и просрочена, но не на много дней. Я ее хранил в холодильнике с первого дня того, как я ее нашел в помойке. Вот пожарил и, блин, вообще восхитительно. Мне эта рыба нравится. Бери кусочек тебе, тебе, mm -hmm. тебе. Mm -hmm. Это бомбический. Только соли много почему? А, рыба слабосоленая. А куда же без соли? Mm -hmm. да, еще. Ой. Очень понравилась ему рыбка. Ему понравилось. А как мне? кости могут быть аккуратные. Вон кость я увидел. Обратно. Кость вон торчит. Это? Да. А что? Рыба нормальная? Кость куда делась? Не знаю. По мальчику кормит. Будет измениться надо. Йо. Аккуратнее, блядь. Йо. Хватит дезинфицироваться Сюда спрячу нахуй как, блядь. Заебал дезинфицироваться Он уже часа два сидит Ребят, человек, человек младше нас А уже такой алкогольный. Какой возраст? Это все помойка, ребят. Не всем она идет 20. на пользу 20. Я самый младший Давайте Солян? попробуем вот эту колбаску Сервелат Элитный по кусочку каждому. Срок годности до 17-12. -го, -го. Пробую стоя? Чего он сказал? Пробую стоя. Он а -а -а. пробует стоя. Только понюхай. Фу, ну не, ну, она за под немного. Да, да ничего. Нет, не, ничего страшного. Ничего страшного, я попробую по любому. Ну я попробую. Но полностью я. Соло воздержусь. Не стоит. Нет, ребят. Здесь упираться надо. Ага. Это очень вкусное тема. А нет. Я, я уже не понимаю, его что делал. Колбаса вообще отвратная. Нехуяна пиздатая. Да, да, без... да я согласен. Да, до да Молодец, давай-ка его их сдвинем. Ну-ка ешь. <смех> вот эта колбаса была очень херовая. Мы некоторые кусочки съели, поэтому нужно опять продезинфицироваться. Бухлишка из мусорных баков. Обязательно. Здесь, Здесь не есть... как Так тихо ты, я тебя говорю, когда кто Вот эта колбаса была Да блять, ну, ты мне сейчас Начнешь ну. Вот я это даже... ко... Да замолчи ты Ребят, мы взяли по фунфырику И вот такие у нас фунфырики Смотрите я какие Я даже не знал, что такое найти На помойках можно. На помойке найти можно все Приступаем Кирюха первый Берем да. вот такие красивые рюмочки Сейчас еще тост будем говорить. Mm -hmm. Ну и пробуем. Я не знаю, что я сейчас пью, но я сейчас пью. Mm -hmm. А пиво я сейчас Вот mm -hmm. Ну, вы видели. <coughs> Ладно. Mm -hmm. Поздравляю с Новым Годом. Желаю mm -hmm. счастья, mm -hmm. чтобы 2021 год был лучше, чем прошлое десятилетие. Вот 2010 годов. Чтобы больше было вещей таких, которые выкидывают в Европе. ну только вот... блин, Поздравляю, ребят, всех с Новым Годом. Желаю счастья, здоровья, побольше находок в плане электроники, в плане еды, которая запечатана, mm -hmm. которая не открыта. И чтобы все работало, все было вкусно, все было замечательно. Онежская водка вам в этом поможет. Ну, кто не живет рядом с Онежским рядом с внешними бутылками. В принципе, поможет любое другое водное пространство, которое находится рядом с ним. С Новым годом, ребят! Ребят, всем привет! Ну, мы вот здесь собрались продегустировать все это из помойки. Ну, нам все очень понравилось. У нас очень разобщенная, странная компания. Но мы вас и у нас в России все так как-то не очень. Ну не скажешь, что странное. Я не буду одинаково. Да, все. да, да. Но ну странное всех с новым годом, с всех любим, всех да, поздравляем странный, просто. Странный. Вот Панично. такая жизнь. Всех поздравляем, всех любим. Жизнь России такая. Чем и есть. Чем чин, чин все страны в своем. Есть. Yes. Смотри, он галлюцинирует там просто, я его боюсь просто. В смысле, чего он боюсь? У меня проблемы, но у него еще больше проблем. У меня нет проблем, я могу очистить. Нет так проблем, у меня есть моя проблем... МОБАНКА. Так давайте проблемы оставим в новом году, ну, в старом. Давай не делай, он нам проблем, так, залить залить так много всего, всего похожего. Никто не, не хочет будет. ничего слушать, короче, все. Ну что, поздравляю всех с наступлением нового года счастья, здоровья, денег побольше да больше как бы ничего не надо будет такая Блин. сладкая чтоб весь год такой в следующем году Блядь, нормальная тема молодец ребят, я наконец-то пробую этот ликерчик из киви пахнет он спиртным алкогольным напитком и очень был вкусный этот тост был, ребят, за вас и за Новый год. Снег с наступающим. Ребята, я чуть не забыл, потому что у меня здесь да. есть на тарелочке Ва! шоколадка и булочка. Булка поедена мышами в гараже. Влад, а другая тема, бургеры. Можно попробовать? Да. Да, пробовал. можно будет. Я тоже хочу попробовать. Бургеры, бургеры. А ну, галсы. Вот это мыши погрызли да. в гараже. Жесть. Сейчас буду пробовать. А вы, пацаны, берите по бургеру. Там как раз три бургера на каждого. Это анус бургер. Я не знаю, что он э, на вкус как. Ой. Ну, неплохо. Ну, да. А как на вкус? Я одобряю. Как на вкус? Как это? Ох, ох, ох. Пахнет не особо свеже. Но Понюхает. не смысл. Пахнет немного закисло. Но вот смотрите. У нас есть. Мы профессионалы в помощном еде. И мы эти бургеры тоже задегустируем. Мой пахнет и совсем скидывал. Да, они не совсем скидывали. Сэр и мой. Ну, я плющик плющик из тебя. Ну мой пахнет нормально. Ну, давай чокнемся. Сейчас она Япония. Я пойду... Для какой расход не попался? Попробуй. Давай же на твой попробуем. Да. да, и не отравишься. А ты от отравишься. Хорошо. Это мы оставим на 31... Ой, на 1 января. Твой вполне съедобный. Да. Мне ждет да. вот это. Мой всегда. Я Попробуй. заметил... Господи, что да, ты опять то все портишь? Опять портишь. Ну он психопат. А, он психопат. Оп, убери бутылку ну, тебе тебя, не Что ты куда ты льешь или? <laughs> Ребят, я в шоке, тут все поедено мышами гаражными. Ого. Я с этой стороны есть не буду. Попробую шоколадку вот с этой стороны. Это орешки там или что? У -у -у. М -м -м. И кузюм. Как тебе, по кайфу? Вкусная, молочная. О, вкусная. Очень. Еще есть вот эта булка. Тоже, к сожалению, мыши поели. М -м -м. Мои мыши в гаражах голодные. Пахнет она кузюмом. Довольно-таки вкусная, мягкая, полезная. Александр, Да? а ты в не служил? Слушай, нет, не приходилось, короче. Мне пришлось, ну, блин, отмазаться. Потому что я рок-музыкантом хотел быть, и мне пришлось отмазаться от этого. Вот для тебя я кое-что припас. А это что такое? Это сухпоек армейский от армии России. Да ладно? А что он из себя представляет? Он еду представляет. Я не очень понимаю. Там внутри еда. Давай посмотрим. А, ты хочешь высыпать прямо? Ну конечно. Это хабарики, ты хочешь сказать? Идут в комплекте с едой, которую ты хочешь мне им предложить? господин я не ожидал. Ваше мнение пока не учитывается. Я в шоке, ребята. Я забыл их выкинуть. Там куча бочков. Это как бонус идет. Ты меня хотел наебать. Нет, я хотел тебя удивить. Смотрите, ребята, тефтели из говядины. Потом говядина в зеленом горошке. Смотрите, я все это опробую обязательно. Паштет паште, игра из овощей, галеты, салфетки, свечи. Это все ерунда просто. Мы дегустируем на Новый год только продукты, питание. Начинаем с икры. А я взял себе пюре из яблок. Я себе выберу, пожалуй, нежный паштет. Блять, это просто бомба. Да это я тебе не наебу, никогда. Игра. из угу. а кабачков. Я... Да я не наебу, парни. Да блес. А я чуть-чуть взял. Ага. Ну, да. У меня опять подъебали. Это меня очень вкусно. Плечит. Не, не, нет, не нет, не то, что переучил. Я уже подъебала. Ну, бы это тебе? Ну. Тефтели из говядины. Кто-нибудь пробовал? твою мать. Ой. Ой. Неплохо. Плохо, упала. А! Я губу прикустил. но это божественно вкусно. Давай е ⁇ Ой. <с <с Ешь далеко, мне уже две съемки. Тефты ли? Че, че? Это рис говядины. Okay. Из армейского? Да. Давай. Ты как год ешь с моих рук. Да поверь, нормально, нормально. Здесь нет, там норм. Там норм. я не люблю Да Ты плох. ну шел контент, из-за джинсов. Ребят, открываем дальше гаменту, но с зеленым горошком. Бля, я его сейчас отпищу. А вот это испортит. А вот это испортит. Блять, как вы... Как ну и в итоге mm -hmm. я удовлетворил ваше мнение. Все очень вкусно было. Да. Нет, нет, нет. Вот нет это нет. было в самое. Вами последних ингредиентов. <звук> Почему <звук> у меня вот, вот такой бутерброд происходит? Дайте, Кирилл. <звук> <звук> У меня корточка попалась. Ребят, теперь настало пора попробовать по бананчику. Вот такие есть у нас бананы шикарные из мусорного бака. Они немного почернели, но это, в принципе, ничего страшного. Самое главное, что на вкус они восхитительны. Здесь как раз четыре штучки. Один тебе... Я один по Мне, тебе, тебе. Ими нет Я вообще считаю, что эти бананы Самые вкусные Я тоже считаю, что эти бананы Очень-очень-очень Это 10 баллов из 10 Следующее, что мы попробуем Это ананас Мужчина Вы спите? Можно у вас нож взять? Да-да, слушаю вас сэр. От него нож Фиг отнимешь Смотрите, ребят Это ананас из помойки он очень такой уже усохший, но мы его попробуем все равно. Смотрите, я делаю извлечение. Открывается вот так это все. Потом вот так это все. И мы пробуем по кусочку. Довольно-таки тухой. Смотрите, он уснул? М -м. Очень вкусный, Нет, сладкий. Не очень вкусный Он не сладкий, он водянистый и очень противный. А не мне нравится. Он безвкусный. Он бескус. Абсолютно. Да Ребята, Аленочка. Шоколадные. Держи. Ты хочешь ну, сказать, ура. что ты нашел? Да, две пачки. Вчера. На не стриме. Думали, Они были мокрые. Они, ну, пачки были грязные, да. Я на стриме. Я их в нашел. шоколаде. Я в шоколаде профессионал. Так, первый пробует Килюха. Киехирова? Ну, не особо. Иди в ванну, в туалет, поблюй. Почему я... вообще? Что? Нет, пока нужно... А зачем зачем? зачем? зачем? она Мне очень будет. интересуют вон те две пачки. Можно я, я посмотрю, на... что это такое? А что там? Здесь, во-первых, какие-то вкусные конфеты и паштеты из печени. Я не могу понять, откуда это взялось. С помойки. Вау! Бакала! Давай, давай! Бакала! Ребят, только нужно нарезать багет. Кирюх, все окей. А знаете, что придает атмосферу Новому Году? Это, конечно же, мандаринки. Но в нашем случае из помойки. Ароматные, душистые мандарины. Некоторые были гнилые. Но я их все перебрал. А почему ты именно эти взял? А вот моя тарелка рядом со мной. Вот такие мандаринки. А это мандарины для тех, кто плохо себя вел. Ты же хорошо да? себя вел? Плохо, плохо. Тогда ешь вот эти. Ну, хорошо, я попробую, а я не отравлюсь? Нет. Думаю, просрешься, Максим. Так и эти нормальные. Они великолепные на вкус. И более зрелые. Как бы хорошие, нормальные мандарины, свежие, спелые. Ничего плохого у них не видит. А я в магазине кислые покупал недавно. А, а, по поп а попробуй совершенно тухлые, которые просто были зеленые. Давай, а давай, давай. Сейчас они будут вкуснее, чем твои. Откуда узнал, что они вкуснее? Не Потому что там только жира белого цвета. А реально вкуснее. Ну тогда. Вот, идеально. смотри, тукляк. Смотри, а я, я знаю. Я открываю, но только не эту сторону. А допустим, вот это. Вот попробуй вот это. А знаю я. У меня было ни о чем. Ну тогда. Ребят, а тут есть вот такие вот новогодние конфетки. Я не знаю, с чем они внутри, но выглядят они очень симпатично. О -о. Это дрожжи. Alcindo. Скорее всего, Слушай, Они дожди. похожи на... на яйца дрозда. М -м -м Это шоколад очень вкусный. Внутри кофе, куски кофе. Uh -huh. Здесь содержится колумбийский шоколад. И вкус превосходный. После вкуса дает кофе. Я бы не отказался от сметанки. Точнее, да. от сметанного продукта. Да, да. Самому младшему вот эту банано-малиновую растишку. Да. Сопрос. А тебе йогурт с вишней массового да. жира 3,5%. Да. И кто крикнет быстрее всего мау, тот будет самым шикарным котом из помоек. Давай. Мау. Мау. Мау. Мой сметанный продукт превосходный. А мой? М -м -м -м. Мау! Мау. Я вполне себе вкусный. Ну тогда. Съдобный. Абсолютно верно. Почему король помоек спит? Ну, Новый год вот так, ребята, и происходит, что один человек и уходит быстрее других. Вареница клубничная. Да. И посмотри, как закрыто еще. Есть вилочка? Здесь великолепные, целые на вид. Клубничные. Это бомба. М -м -м. Это необычно, у меня оно шикарное. Мне мама хуже его делает. Да? Оно очень восхитительное. Да, да, да. Еще одно. Малиновое? Малиновое. Сил не хватает. Гигантские вот эти крылья должны это все исполнить. И нахрен. О, боже. Испей. Испей. Это божественно. Я сладкое не люблю, но это восхитительно, ребят Давайте попробуем вот эти шоколады с ликером Конфеты с, с ликером С алкоголем? Да Так давайте на Новый год, это самое то Давайте, они очень должны быть алкогольные Они с ликером же, ну Откуда ты узнал? А тут же написано Так тем более из помойки, настоялись там в мусорном баке Ну так да... ну вот как они настоялись, посмотри Слушай, они пристояли Mm -hmm. Mm -hmm. Срок годности до 4 -го, 11 -го, 20 -го года. Ребята, они очень вкусные, безумно вкусные. Но ликер так сильно впитался в шоколад, что посмотрите, он полностью иссох. Жидкого центра в, шик... в ликерных конфетах больше Больше нет. нету, да? Он исчез. Испарился. И они очень твердые жалкие да. конфеты. Но Довольно-таки вкусные. Нет. Мы просто зажались. Я когда работал и зарабатывал огромные бабки. Я так не ел. Ребят, я так не ел. Давайте, ребят, я сейчас все-таки попробую вот эту кобру, которая Блин, у меня в городже, лежит уже нет, очень нет, долго. Ты не сможешь это сделать! Я попытаюсь это сделать. Он не сможет это сделать! Тут еще дохлый скорпион плавает. И в воде, внутри этой воды плавают чешуйки и различная мертвечина. Если ты это сделаешь, чел, то и я это сделаю. Она как живая, ребят. Покажи, пожалуйста. Ребят, там все как живое кишит, кишелит. Ребят, ну рискнул, это очень страшно. Это нереально, это невозможно. В честь 5000 лайков под этом видео. Блин, я бы даже на 20 тысяч лайков не стал делать. Ай, Слушай, а если я сдохну? Блять! Да я хоть посмотрю, что это. Ну, понюхай. Ребят, там... Столько алкоголя, что аж нос пробивает. Вот серьезно. Там, наверное, еще яд из кобры и скорпионов. Ну так яд там точно есть. Я передумал. Я, выпью. я не буду это пить. Да. Все скажешь. Ну, плохо, Не блюди. Ну я влагу тебя тебе и за новый год, ребят. Знаете, чем они его не уничтожили? Там чистый спирт. Чистый спирт. Так стоп. Так, Тихо, не ладно. У меня у меня живот просто все это отторгнул моментально, короче. Ребят, остался на столе еще тортик. Вот, нужно его попробовать. Тут он уже порезанный как раз. До зая. 23 числа 12 месяца он был выпущен. Абсолютно свежий. Свежайший почти. А сколько, сколько месяцев? Но Неделя он... сроку. Ну, нормально. Ой, а можно мне один кусочек? Конечно, бери. Ну, да, вот. Тортик ну, восхитительный. Тортик бери. Ну, давай, все Это угу. не уроним. Да, давай, Ну, молодец. Ну, я понял, да? Я ну, что ты понял? Я... Своего нос хочу поесть. Что ты думаешь, что я не заметил, что ты мне сделал? Ну, сделай мне. Да. ты думаешь, я совсем я... я? Я думаю, что да. Ну, да, я тоже. Да давайте все выпьем-то, Вот, есть. Ой, напиток. О, это топче! Это ты сходишь ну, давай мой? это.. Наливай. Так, ну я отошел? ч Чуть... Ну вкусно? <св> <св> Подожди ты, я тебя умоляю, мужик. Вот в эту. Да ладно. Хуля. Да ладно. А почему так? Блин. Отличный новый год. У все обошлось. Все пошлось. Все было плохо, но что хорошо. Да. Со временем. О, потрясаю. Новый год. 2021 год. Желаю да. счастья, здоровья. Всем, чтобы так никто не пил, как я.